Здравствуйте, меня зовут Евгений Шуклин, и я вице-чемпион лондонских Олимпийских игр по гребле на канонах. Продукция корпорации Фахол, созданная на основе знаний и опыта традиционной китайской медицины и теории Яншен, накопленных на протяжении нескольких тысячелетий, это неиссякаемый источник жизненной энергии и крепкого здоровья. Благодаря постоянной поддержке корпорации Фахол на всем этапе моей подготовки к Олимпийским играм 2012 года я смог завоевать серебряные медали, тем самым прославить Литовское государство. Продукция корпорации ФАХАУ дает поразительные результаты, поэтому для меня она очень важна. Регулярно принимая продукцию ФАХАУ во время тренировок и соревнований, я получаю мощный прилив сил и энергии. Для меня это было особенно важно во время Лондонской Олимпиады, ведь все препараты абсолютно чисты и не содержат запрещенных веществ. Поэтому могут применяться как профессиональными спортсменами во время самых ответственных соревнований, так и обычными людьми. Употребление этой продукции дало мощный толчок к улучшению моих спортивных показателей. Я смог добиться высоких результатов и стать вице-чемпионом Лондонских Олимпийских игр. Непрерывная поддержка корпорации FAHO вселяет в меня уверенность в своих силах на пути к достижению еще более высоких результатов. И на следующих Олимпийских играх вместе с корпорацией FAHO мы взойдем на вершину пьедестала. В настоящий момент мы бьемся за Кубок мира в Чехии но, к сожалению, не могу быть сейчас рядом с вами. Шлю всем собравшимся в зале свои сердечные поздравления. А руководству компании FAHO желаю ярких корпоративных побед. Продукция Фахоу помогла мне, поможет и вам.